Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака водолей на май 2021 года. Это видео вы можете смотреть по своему солнечному знаку, а также по знаку своего асцендента. Начнем мы с планеты Марс, ведь именно Марс отвечает за нашу энергию и активность, за то, куда мы будем направлять эту энергию. Марс на протяжении всего месяца находится в знаке рак. При этом он будет проходить по вашему шестому сектору. Это говорит о том, что много сил вы будете тратить на работу, рутину, выполнение обязанностей перед вашей семьей. Это может давать эмоциональное отношение к работе. К тому же наблюдается тесная связь эмоционального состояния с вашей эффективностью, с результативностью вашей работы. Поэтому старайтесь в этом месяце контролировать, скажем так, то, сколько вы работаете, старайтесь находить время на отдых и чтобы в этой сфере жизни был баланс. Со 2 по 3 число. Меркурий будет в аспекте к Юпитеру и Плутону. В этот период вы можете решать вопросы, связанные с вашей семьей, с темой недвижимости. В это время может быть необходимость проявить инициативу в чем-то, взять на себя ответственность за ту или иную ситуацию, которая будет возникать. Учите, что 2 числа будет также очень значимый аспект соединения Венеры и Лилит к тому же. Венера и Лилит вместе будут делать аспект к Нептуну. Это может дать сильный эмоциональный дисбаланс, это может дать эмоции, которые сложно объяснить. И главное не идти на поводу у этих эмоций. К тому же этот аспект будет затрагивать вашу тему финансов. Поэтому действительно есть смысл с деньгами в начале месяца быть поаккуратнее. К тому же 3 числа будет квадратура Солнца и Сатурна. Это говорит о том, что лучшей стратегией в начале месяца будет экономить, собрать волю в кулак, выполнять работу. Лучше действительно сосредотачивать свое внимание на работе в этот период. 4 числа Меркурий переходит в знак близнецы и будет в нем находиться по 11 июля. Меркурий все это время будет в вашем пятом секторе детей, хобби, развлечений. Поэтому так или иначе ваши мысли будут в этом. И несмотря на то, что в этот период может присутствовать работа, Скорее всего, будет очень важно организовать вашу деятельность и в любом случае вы должны находить время на отпуск и на отдых. К тому же вы должны уделять больше внимания своим детям, тем людям, кто вам дорог, именно вот в плане общения, в плане совместных поездок, в плане вот взаимодействия с этими людьми. С 6 по 8 число Венера будет в аспекте к Плутону и Юпитеру. В этот период вы можете решать важные вопросы, связанные с вашей семьей, с темой недвижимости. Это может быть даже какое-то эмоциональное событие. Это могут быть покупки для дома. 9 числа Венера переходит в знак близнецы и будет в нем находиться по 2 июня. Все это время Венера будет в вашем пятом секторе, и она создаст прекрасные условия для того, чтобы радоваться жизни. И эта радость может быть у каждого своя. Для некоторых это возможность отправиться в отпуск, для некоторых это возможность больше времени проводить с детьми, для некоторых это возможность уделить внимание личной жизни. В любом случае, как минимум, Венера может дать... Скажем так, какое-то новое хобби, увлечение. Старайтесь заниматься тем, что приносит вам удовольствие. Обязательно находите на это время. 11 числа будет новолуние в Тельце в вашем четвертом секторе. Новолуние это всегда возможность начать что-то новое с чистого листа, и данное новолуние поможет вам обновить тему взаимоотношений с вашими родителями, с вашей семьей, с кем-то из родных. Если отношения были так себе, то есть возможность найти взаимопонимание. Тем более, что в день Новолуния Меркурий будет в соединении с восходящим узлом. Могут приходить идеи. Может даже сам человек с инициативой прийти к вам с какой-то новой идеей. Поэтому будьте внимательны, не упускайте возможности. Также по данному новолунию может быть желание что-то обновить в вашем доме. Либо с новыми силами начать выполнять то, что вы начали ранее, но возможно не хватало на это сил. С 8 по 12 число очень эффективное время в плане работы. Причем больше будет идти акцент на решению на решение каких-то рутинных вопросов, организационных моментов. Марс будет в аспекте к Херону и Урану. Это может говорить о том, что нужно вот ориентироваться по ситуации, нужно оперативно реагировать на то, что происходит, и действовать не в одном, а в нескольких направлениях сразу. 12 числа Меркурий будет делать аспект к Сатурну, это очень хорошее время для того, чтобы упорядочить свои мысли, свой подход к любому делу. Это прекрасный день для планирования. И опять-таки для того, чтобы найти общий язык с теми, кто вам дорог. 13 числа за счет того, что будет соединение Солнца и Лилит в аспекте к Нептуну, это неблагоприятное время для решения финансовых вопросов. В этот период может возникать путаница, поэтому лучше не планируйте покупки. На этот день. Но в этот же день, 13 числа, будет еще одно важнейшее событие. Юпитер переходит в рыбы, в ваш сектор финансов, и будет в нем находиться по 28 июля. Это очень важное событие, оно дает возможность приоткрыть занавес влияния Юпитера в следующем году, в втором году, так как сейчас Юпитер не окончательно в рыбы переходит, он, скажем так, на время заглядывает в этот знак. Это период, когда будет желание расширять вот ваши доходы, ваши финансовые возможности. Может вот появляться ощущение, что то, что вы делали до раньше, это все как прелюдия. На самом деле есть еще столько вариантов развития событий, столько возможностей, связанных с заработком. Поэтому не бойтесь вот этого масштаба, который будет ощущаться в этот период, старайтесь использовать это для того, чтобы приумножить свои финансы и расширить границы возможного в материальном плане. 17 числа Солнце будет делать тренинг Плутону. В этот день, может быть, необходимо решать вопросы, связанные с семьей, приложить усилия, возможно, решать какие-то проблемные ситуации. Несмотря на то, что аспект гармоничный, он может давать некоторое эмоциональное напряжение. 18 числа Венера будет в соединении с восходящим узлом и в аспекте к Херону. Это очень хороший день, который может принести вам разнообразие впечатлений, эмоций. Это могут быть как интересные знакомства, контакты, так и время, которое вы проведете с удовольствием. 20 числа Солнце тоже переходит в Близнецы, в ваш пятый дом, и в нем оно будет находиться месяц. В этот же день Венера будет в аспекте к Сатурну, поэтому день подходит для того, чтобы проявлять ответственный подход в плане заботы. И в целом это также день финансовой ответственности, поэтому хорошо скажем так, упорядочить ваши материальные дела в этот период. С 21 по 23 число опять будет время не совсем благоприятное для покупок, так как Солнце будет в напряженном аспекте к Юпитеру, Меркурий к Нептуну и аспекты будут затрагивать ваш финансовый сектор, поэтому старайтесь, скажем так, избегать лишних трат, старайтесь не давать себе волю в покупках, так как, скорее всего, будет желание покупать то, что вам на самом деле не нужно. 23 числа еще один очень важный день. Сатурн разворачивается в ретроградное движение по 11 октября. Разворот произойдет в вашем первом секторе. Сатурн будет стационарным в конце мая, и он сфокусирует ваше внимание на каких-то вопросах которые требуют решения. И это, скажем так, период, когда вы можете осмыслить свои ошибки, то, что вы ранее пропустили, не доделали. И есть возможность это исправить, есть возможность улучшить свой подход в каких-то вопросах. Но это также может давать такой эффект, будто бы в конце месяца приостанавливается ход событий, так как здесь важно менять подход, менять структуру действий, а не пытаться все делать как раньше, несмотря на то, что не получается как раньше. Поэтому обязательно наблюдайте за происходящими, делайте выводы. 26 числа будет затмение, лунное затмение в знаке стрелец в вашем 11 секторе. Это затмение очень эмоциональное. И Эмоции будут связаны с коллективом, с вашими единомышленниками, друзьями. Это может быть какое-то кульминационное событие вот в контексте вот этих людей, с которыми вы взаимодействуете, долгожданная встреча, например. Или это может быть даже желание прекратить общение с какими-то людьми. Лунное затмение обычно подталкивает нас делать то, что мы на самом деле хотим. Но обычно, вот если по лунному затмению какие-то решения возникают, то это не спонтанные решения, это то, что мы очень давно хотели, но не позволяли, не разрешали себе сделать. Поэтому старайтесь тоже анализировать свои желания в этот период. 27 числа Венера будет делать квадратуру к Нептуну. Этот день тоже не подходит для решения финансовых вопросов. 29 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение и будет в нем находиться по 22 июня. И разворот произойдет в соединении с Венерой. Это говорит о том, что очень ярко будет проявлять себя тема эмоций, взаимоотношений. Если отношения у вас только начинаются, то в это время вам нужно будет многое переосмыслить, возможно, даже что-то изменить вот в вашем подходе к этим отношениям. Это могут быть новые идеи по поводу того, как вести ваш бизнес, продвигать ваше дело. Это могут быть какие-то новые обстоятельства, связанные с вашими детьми, новые события в их жизни. В любом случае... Этот разворот будет затрагивать тему эмоций и тему взаимоотношений с близкими вам людьми. И, наконец, 31 числа будет хороший аспект между Марсом и Нептуном. Это может давать работу вдох... вдохновленную, работу, когда вот есть желание что-то делать. Это хороший аспект для поездок на природу. Это очень хороший аспект для того, чтобы выполнять какую-то работу, которая приносит вам удовольствие. К тому же данный аспект дает возможность интуитивно решать какие-то вопросы, которые ранее не получалось решить. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!